Целых 9 десятых до 110 и от минус 9 до минус 50 точность поддержания температуры 1 градус Цельсия. Терморегулятор MH1210W щитового исполнения, то есть предназначен для монтажа на передней панели щитов. Для подключения и установки терморегулятора надо снять заднюю крышку, которая держится при помощи двух фиксаторов. Также надо снять два пластиковых зажима, которые находятся по бокам терморегулятора. Для установки терморегулятора в панели вырезается прямоугольное отверстие, в которое вставляется сам терморегулятор. С обратной стороны панели терморегулятор закрепляется при помощи пластиковых зажимов. На тыльной стороне терморегулятора три пары клем. В правую пару клем на ней написано НТС, подключаем термодатчик который идет в комплекте. Датчик это обычный термистр с сопротивлением 10 кОм. Длина датчика 1 метр. При желании датчик можно удлинить проводом ШВП 2х0.75. Я удлинял до 10 метров без последствий. Датчик герметично запаян в металлический цилиндр, что позволяет его использовать во влажных условиях. Выдерживает температуру от минус 50 до 110 градусов Цельсия. При обрыве провода термодатчика на дисплее высвечивается 3L. А если произошло короткое замыкание в цепи датчика, то на экране высветится 3 n Клеммы, которые находятся посредине, это питание терморегулятора. Питание терморегулятора 220 вольт переменного тока. В какую клему подключать фазный провод, а в какую нулевой провод не имеет значения. Клеммы, которые находятся с левой стороны, это клемы, которые включают и выключают нагрузку. Терморегулятор MH1210W ролейного типа, то есть при достижении заданной температуры, замыкает или размыкает выходные контакты, как обычный выключатель. Клемы нормально разумкнуты и гальванически развязаны от питающего напряжения 220 В. То есть могут коммутировать нагрузку, отличную от питающего напряжения. Коммутирует нагрузку вот это реле. На нем написано максимум 10 А при 220 В переменного тока. Для долговременной работы реле максимально не нагружайте. При подаче питания на дисплее отобразится текущая температура датчика. Для того, чтобы установить желаемую температуру, надо кратковременно нажать на кнопку S.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 Установим желаемую температуру 25 градусов. И в течение 5 секунд не, нажимать, не нажимаем ни на какие кнопки. И на дисплее опять отобразится текущая температура датчика. Нажатием и удержанием кнопки, на которой стоит значок Включение и выключение мы можем отключить терморегулятор. Включить терморегулятор можно аналогичным способом. Программирование терморегулятора. Для того, чтобы войти в режим программирования, надо нажать и удержать кнопку S. До появления на дисплее HC, также начнет светиться красный светодиод возле надписи Set. После этого, кнопочками Стрелочка вверх или Стрелочка вниз мы можем выбрать тот параметр, который мы хотим регулировать. После того как мы выбрали параметр, нажимаем на кнопку S и кнопками Стрелочка вверх. Или стрелочка вниз. Выбираем параметр, который хотим регулировать. Параметр HS. Это выбор, в каком режиме терморегулятор будет работать. В режиме охлаждения это C. Или в режиме нагрева это H. Выбираем... Режим нагрева. Второй параметр это D. Гистерезис. Гистерезис это разница между температурой включения и выключения. Его можно выбрать от 0,1 градуса до 30 градусов с шагом 0. ,1. Десятая градуса. Выбираем 3 градуса. Фиксируем. Сейчас на конкретных примерах покажу, как работает режим нагрева и режим охлаждения. Была установлена желаемая температура 25 градусов. Гистерезис 3 градуса. Мы только что установили. И был выбран режим нагрева. При этих настройках, если температура опустится до 22 градусов и ниже, то терморегулятор подаст питание на нагревательный элемент и отключит его, когда температура поднимется выше 25 градусов. И так он будет работать, пока не поменять настройки,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 27 градусов. Гистеризис не поменяет своего значения. И при этих настройках терморегулятор подаст питание при достижении температуры 24 градусов и отключит питание при достижении температуры 27 градусов. Теперь рассмотрим режим охлаждения. Настройки. Температура выключения 27 градусов. гистерезис 3 градуса. И выбираем режим охлаждения. При этих настройках. При достижении температуры 27 плюс 3. При 30 градусах и выше. Терморегулятор. Включит охладительный механизм и будет работать, пока температура не опустится до 27 градусов. При достижении температуры 27 градусов терморегулятор обесточит охладительный механизм и не включит последний, пока температура не поднимется до 30 градусов. И так будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание.